здравствуйте дорогие друзья зрители с вами астролог марина сканди подписывайтесь на мой канал если зашли впервые чтобы больше знать об астрологических событиях сегодня я расскажу о новолунии 8 августа в 1650 по киевскому времени в знаке зодиака лев мое повествование состоит из двух частей сначала нумерология а потом традиционно астрология провожу обучение консультации по этим направлениям кому интересно обращайтесь нумерологически восьмерка это результат вывод то чего достигает семерка взвешивает измеряет собирает и проводит оценку именно 8 задача восьмерки огласить итог результат пройденных стадий ограничить проявление дальше восьмерка сделав вывод трансформирует то что уже развито достаточно и более в данном виде совершенствоваться не может то есть переводит один вид энергии в другой своеобразная переработка под силу именно сосредоточенной и строго симметричной фигуре созданной двумя перекрещивающимися квадратами два по четыре или четырьмя отрезками, что напоминает спицы вращающегося колеса. Две противоположности. Двойка. Проявились в каждой стихии. Четверка. В каждом времени года. И цикл в природе закончился. Четыре по два. То есть это цикл колеса года. На стадии восьмерки наступил момент сбора урожая. Подведение итогов. Ключевые слова для восьмерки традиция, порядок, норма, правила, фиксация, закон, суд и правосудие. Восемь сакральное число тайна бытия, хранящее в себе определенную информацию. В восьмерке олицетворены духовность и бесконечность. Что объясняется самим.. Образом этого числа. В горизонтальном виде число 8 становится значением бесконечности или миската, что и объясняет все это. Также в духовной сфере числа 8 принято считать, что значение наделено божественными, божественными чертами, что в прошлом и заслужило такую характеристику. Естественно, соприкоснувшись с этим числом 8, 18, 28 как точкой отсчета важной даты, вот, например, свадьбы, люди посылают запрос во Вселенную на долгую совместную жизнь по аналогии со знаком бесконечности. Число 8 имеет двойное значение, но не само в своей характеристика, а именно вольтворении женского и мужского начала. Дело в том, что сама восьмерка имеет отношение и к мужчинам, и к женщинам. Для женщин есть множество характеристик. Это пассивность и нейтральность. А для мужского начала восьмерка имеет немного другую сторону, направленную в активную силу, в движение, в волю, характер. При новолунии во Льве 8 августа Марс и Венера находятся в одном знаке зодиака, в Деве, что очень символично. Ближайший лунный месяц благоприятен для оформления официальных союзов. Конечно, дату нужно подбирать, ведь свадьба или рождение семьи не менее важное событие, чем рождение человека. Но в отличие от времени рождения человека, выбирать который мы почти не можем, Дату проведения официальной регистрации можно подобрать так, чтобы семья оказалась как можно более гармоничной. Выбор даты бракосочетания и венчания оказывает большое значение на благополучие будущего брака. Но по большей части дело здесь не в самой дате, а в нахождении планет в знаках зодиака и аспектах планет между собой на небосклоне, именно в день бракосочетания. Для кого эта тема актуальна, как и вообще подбор подходящего времени для того или иного события, обращайтесь в контакты на главной странице и под видео. Также приглашаю вас в мой телеграм-канал, в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из YouTube. Заходите, подписывайтесь, найдете много полезного. Новолуние 8 августа. Отличный день для того, чтобы пересмотреть весь свой опыт в любви взять все самое ценное понять ситуации с другой точки зрения лев фиксированный знак в ближайший луны месяц люди меньше будут склонны к переменам больше к стабильности и порядку в это время женские и мужские энергии будут находиться в равновесии это сближает партнеров с позицией взаимной выгоды позволяет понять другого человека осознать личную ответственность за все действия новолуние это соединение солнца и луны в этом месяце вольве поможет найти всем свое место под солнцем если вы зашли в тупик и не знаете что делать дальше придет осознание вы сможете запустить процесс обновления и положительных трансформаций Объединяясь, солнечные и лунные принципы заставляют всех нас задумываться о жизненном предназначении и духовной наполненности. Лев — это знак жизни, счастья, побед, творчества, любви, достатка. Управитель новолуния — солнце. Более того, происходит новолуние 8 августа в воскресенье. Это день солнца. Вот видите, какие мощные солнечные энергии нам предоставляет Вселенная. Необходимо пользоваться и благодарить. В воскресенье большинство людей любят жизнь, замечают во всем хорошее. Кроме того, творческое решение проблем нередко находится именно в воскресенье. Солнце дает силу самоосознания, уверенность в себе. Поскольку Луна символизирует мать, а Солнце Отца, то новолуние прекрасный день, чтобы объединиться с семьей, наладить отношения с детьми. Новолуние во льве это большой потенциал для веселья и вдохновения многим принесет необходимый вздох облегчения заряд силы и оптимизма положит начало новому циклу роста и обеспечит энергетическую перезагрузку сконцентрируйтесь на самой заветной цели думайте о ней периодически на протяжении суток при этом требуется позитивный настрой и тогда в ближайший лунный месяц вы заметите существенные положительные сдвиги или может даже приблизитесь к своей цели вплотную проведите этот день на публике одиноким людям может улыбнуться удача в этот день больше всего шансов завести романтические отношения если же у вас есть партнер то устройте дома романтический вечер в воскресенье 8 августа новолуния это хороший день для торжества проведение вечеринок званого вечера легче наладить старые контакты и завязать новые добрые отношения Новолуние во льве наделяет нас бессознательным желанием привлечь окружающих к своему внутреннему миру и вовлечь их в сферу своих переживаний происходящие ситуации Помогают нам раскрыть свой внутренний мир, проявить свое глубоко скрытое я. Люди склонны проявлять свои чувства. Легче в этот день привлечь внимание желанного человека, завоевать симпатии Особенно ярко ощутят влияние новолуния 8 августа представители огненных знаков Зодиака: Лев, Стрелец и Овен. В вашей жизни обязательно произойдут счастливые события в ближайшие две недели а если правильно запустите энергии новолуния во льве то и в течение всего лунного месяца радуйтесь избегайте всего что может испортить настроение любите танцуйте творите это активизирует энергии новолуния 8 августа с максимальной пользой для вас весам и близнецам везет не меньше но прикладывать нужно больше усилий, чем представителям знаков за стихией огня. Водолеи встанут перед выбором. Весь лунный месяц достаточно сложный. Но это не значит, что нужно отказываться от борьбы за свое счастье. Компромисс, принятие точки зрения, потребностей окружающих людей помогут удержаться на плаву, подготовить плацдарм для дальнейших успехов. Юпитер вернулся в ваш знак зодиака до конца 2021 года, а значит, везение и удача очень скоро вам улыбнется. Некоторое напряжение испытывают Тельцы и Скорпионы. Не сходите с дистанции при первом же препятствии. Другие отдыхают, наслаждаются жизнью, а вам придется работать. Не останавливаться на достигнутом, и тогда вы сможете использовать потенциал этого новолуния с наибольшей выгодой и пользой для себя. Демонстрируйте свои таланты и способности. Смело заявляйте о себе, и вы получите новые ресурсы для развития. Нейтральный период для раков, дев, козерогов и представителей знака рыбы. Никто не помогает, но никто и не мешает. Поэтому